Приветствую. С вами Сергей Бердачук, и в этом видео я хочу поговорить про основные фишки интернет-маркетинга, интернет-продаж, в общем-то даже независимо интернет это или не интернет, но ваши продажи, ваш процесс продаж обязательно должен быть разделен на две части. Это lead generation, lead conversion. Lead это потенциальный клиент, то есть те люди, которые у них какие-то проблемы. Вам надо первый этап это получить поток клиентов у которых есть проблемы которые вы можете решить а lead conversion это уже дальше когда после того как вы ознакомились с вашими услугами рассказали людям о проблемах о том что вы конкретно можете им помочь вот тогда мы их закрываем на сделку пытаться сразу продавать услугу ну, в общем то люди они находятся на разных этапах принятия решений важно понимать что не все знают конкретно какие услуги и что конкретно вы можете предложить им. Поэтому гораздо проще научить людей именно вначале объяснить им, что решение их проблем конкретно может быть при помощи ваших услуг. Ну, пример классический. Я вот как раз рассматриваю сайты медицинской направленности. Допустим, вы оказываете услуги гинекологии. Например, прерывание беременности, да? И вот я просто смотрю в комментариях на сайте. Есть запрос. Девушка спрашивает о возможности сделать выкидыш при помощи каких-то народных способов? Конкретно запрос, например, там как сделать выкидыш или как сделать выкидыш народными способами соответственно она набирает запрос в поисковую систему вот этот вот запрос она еще не знает что есть какие то какие то решения этой проблемы но она потенциально вот этот вот запрос набирает этот запрос и они все аккумулируются в базе данных поисковой системы и мы можем собрать эту всю информацию понять какие конкретно люди по нашей тематике Задают вопросы. На основе этого вопроса мы создаем контент на сайте, на различных социальных сетях в Ютубе, в Грутубе, неважно. Ну, самый простой способ это взять, взять врача, он ответит на вопрос, что для прерывания беременности, например, пишется запрос, как сделать выкидыш. Так называемым видео. В нем врач рассказывает по схеме проблема, описание, ну, в идеале это описание именно усиление этой проблемы, какие возможны проблем, последствия. То есть, например, выкидыш, вы рассказываете, что да, вот возникла ситуация, вы должны рассказать именно ту ситуацию. Например, в данном случае в ходе изнасилования получился нежелательный плод и хочется от него избавиться первое это рассказываем ту информацию которую вы получили из запроса дальше мы рассказываем информацию усиливаем эту боль мы рассказываем то что может быть какие последствия вот это вот создание выкидыша в домашних условиях какие последствия конкретно для человека который это делает потому что потенциально это может быть и смерть его большие, например, проблемы со здоровьем, может быть на всю жизнь бесплодие, то есть последствия достаточно серьезные. Вот ваша задача рассказать о проблеме, рассказать о возможных последствиях, рассказать дальше возможные пути решения, то есть, например, медикаментозный аборт, там вакуумный, еще какое-то, несколько какое решений, которые можно сделать и вывести этого человека на консультацию не сразу продавать, а именно на консультацию. То есть вы желательно этого, чтобы либо же вообще бесплатная операция должна быть по консультированию, либо же очень дешевые деньги. Ваша задача привести человека к вам в клинику и поговорить с лицом с глазу на глаз. Вот этот вот этап. Вот тогда это вот, это вот идет литконвершн. Когда вы конкретно говорите, да, мы вас прообследовали, мы можем предложить вам такое-то, такое-то решение в зависимости от срока беременности, в зависимости от ее анализа и так далее. Я не, не специалист в медицине, но врач должен порекомендовать, то есть, что конкретно лучше всего сделать этой девушке, обеспечить, что ее волнует. Вот ее, например, в данном случае волнует это здоровье, избавиться от этого плода, чтобы это было безопасно и желательно конфиденциально. Вы должны вот эту вот информацию, то есть бесплатная консультация конфиденциальная, вот этот ключевые факторы, те ключевые факторы, которые волнуют вашего клиента, вы должны здесь оговорить. Ваша задача вывести клиента именно на консультацию. И вот здесь какой-то процент пойдет после консультации к вам и на конкретно вашу операцию, за которую вы уже конкретно получите деньги. В общем эта схема практически работает в любом направлении. Ваша задача это собрать семантическое ядро запросов в поисковой системе по вашему бизнесу. Независимо чем вы занимаетесь, есть набор запросов, которые дают клиенты. По этим запросам сформировать цепочки, вот эту вот вещь расписать. Вам надо сделать Lead Generation то есть генерацию потоков клиентов на консультацию не на продажу сразу а на консультацию есть люди которые уже знают что например там аборт такой то цена такая то это уже они уже на этапе принятия решения на конверсии но здесь гораздо больше конкуренция здесь гораздо сложнее сложнее продать эту информацию а вот на этапе просто Рекомендательным входим в доверие гораздо проще решается проблема получения потока. В общем ваша задача на текущий момент проанализировать ваш бизнес, собрать статистику, по статистике выделить те наборы ключевых фраз, по ним из этих наборов по статистическим данным определить какие проблемы волнуют клиентов и как вы можете их решить, причем желательно на бесплатной консультацией либо же совсем дешевый, то есть вот этот вот ключевой момент что вот здесь вот должно быть очень дешево либо же бесплатно тогда люди гораздо проще идут на этот вот а когда уже с глазу на глаз тут уже практически стопроцентное закрытие то есть процент конверсии очень высоко повышается чем если бы вы напрямую пытались тогда он начинает сравнивать цены с другими клиниками и так далее если же он пошел на консультацию что вряд ли он болит к другому врачу у него уже есть доверие Ваша задача именно сформировать вот эти цепочки и прописать план, как вы будете создавать вот этот вот контент. На сегодня все. Это сайт большепродаж.ру. С вами был Сергей Бердачук. До свидания.